Раньше мы с ними точно никогда не встречались. Возможно, они увидели вас госпожой Кунай и решили, что вы заодно. Получается, это работорговцы, за которыми охотилась Кунай? Да. Наверное, они хотели взять вас в качестве заложника. Как будто я бы им позволила такую дерзость. София, успокойся. И, кстати, друзья, помните, недавно я вам советовал один интересный канал моих друзей? Так вот, сегодня у них вышло новое видео с очень завораживающим сценарием. Моторный катер потерпел бедствие, а выжившей команде пришлось справляться с нападением Акулы. Кстати, эти видео делаются из огромного количества фотографий. Это колоссальная работа. Поэтому давайте перейдем по ссылке в описании и порадуем автора своими лайками, комментариями и подпиской на канал. Что от нас останутся рожки до да ножки? Это нитроглицерин. Нитро? Я знаю, слышал. Это ж суперопасная штука. <свят> Тут уж не до шуток прибауток. Славным деткам повторять строго запрещено. Никто и не собирался. Уйдешь сейчас, и все потраченные часы пойдут на смарку. Но зачем? Ведь чувство, что ты к ней испытываешь настоящее. Вот они, и ветераны фан-клуба. Из-за жары голова не варит, поэтому поняла не все. Но а Кумаса молодец! <связать> О, подожди, Юмэми! Госпожа Юмэми, вы не можете вечно убегать. Что происходит, Эмма? Госпожа Юмемина откос отказывается принимать ванну. А я пытаюсь заставить ее. Леш, ты пыталась насильно раздеть меня. Возможно, возникло некоторое недопонимание. Ты такая грустная в последний проект. Лоид. Да что вы ее? Как она могла такое устроить? Таракан Оккий. Ой, это что, Селен? Вы просто не знаете, какая Ишики надели. Надели к ее некой злобе достаточно легко пристраститься, и она даже может показаться милой. У него был опыт говорить по делу. Действительно дельно. Хики, у тебя теплые отношения с Эрухой, да? Чё? то мы можем насладиться совместным приемом пищи. А... Ну, не бойся. Если тебе захочется, скажи, и я смогу с соответствующим запахом. <с doblet> тебе? В смысле не бойся? Кому такое нахрен сдалось? Да многим клиентам, знаешь ли. Это правда. Ясно. Много тебя просят. Соберитесь все вокруг! Пойдем играть с медилем! Вот это перемена. Слушай, поговорим. Ты... Яцуба? Нет. Подсказка? Нина? Вторая подсказка. А, дайчка. Э, все, понял. Настоящая яцуки. Ты что издеваешься? Серьезно, не знаю. Минуту! Орки же злейший враг а женщин-рыцарей! Мужчины-орки, чья неуемная, похоть заставляет набрасываться на любую женщину! Их больше нет! Э? ДАРКНЕСС! Разлогинься, если устал. Ни за что. Другие гильдии еще там. Нужно быть онлайн, чтобы мотивировать. Чудовище. Мрачный лод онлайн? Да. Он онлайн? Да. Как подло! Он АФК? Он онлайн больше 30 часов. И как понять, он АФК или нет? Господи, отключите ему там кто-нибудь Wi-Fi. Слушай, Ки, а зачем тебе дать Она ж твоя девушка. Вот и попросил бы рассказать. Она не моя девушка. Правда? А хорошая была бы парочка. Ну-ну, и насколько у вас все серьезно? Насколько? Это да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 Если вы скатся, будете меня защищать, Материна. то мы щиты Эээ... победили. Б Б дурная! My Зачем my ты ее надела? Не переживай, <меш> я никому не позволю ее забрать. <меш> Кончаю уже вертеться и крутиться вокруг меня. И зыркать хватит. Надоел. О -о -о. Верни! Верни! Ты случай мне сам как Ты кого это гориллы назвал, обезьяна? Брат, я тебе ни за что не проиграю. Самое время показать тебе силушку короля Бельфаста. Меня ничто не остановит. Из них энергия прям прет наружу. Выбери имя, братик. Имя? Назвать настоящим будет стыдно. Какое бы взять? А почему бы просто кингом не назваться? Ну, блин, странно использовать геройское имя. Меня же будут называть братик Кинг. Чё? Это? Кто он такой? Ну, у тебя окно было открыто. Вообще-то мы на двадцать втором этаже. суперсима отличный пас. Ага. Все-таки расстояние тут понять трудно. И если честно, мне отчасти повезло. Слушай, давай ты не будешь реагировать, как Хината. Десять а? часов? Так ты тоже идешь по тернистому пути? Почему ты веришь всем словам? Но это неправильно лишать себя сна. Ну она дает. О, надо. Не надо. о, о, о, ой ой я Ты вам что? помешала? Нет, нет, нет, нет. нет.